MP3 Player. Мы повсюду носим его с собой, как и часы. И как и с часами нам придется его разобрать, чтобы понять, как он устроен. MP3 плеер Высокотехнологичное устройство, конвертирующее склад музыкальных в мгновенный поток единицы налей одним прикосновением пальца. Революционное устройство. Изменившее то, где и когда мы слушаем музыку. Но как она устроена? Двигатель, который управляет этим мощным миниатюрным музыкальным аппаратом, шедевр технологического дизайна. Чтобы в это поверить, нужно его разобрать. Печатная схемная плата — командный центр MP3-плеера. Отвечает за возможность включения и выключения устройства. Обработку данных, пока крутящееся колесо выбирает песню. Карты флеш-памяти хранят информацию, как электричество. Они хранят информацию, даже когда энергии нет, так что, когда основная батарея садится, и вспомогательная батарея тоже, музыка сохраняется. LCD-экраны чудеса оптики. Слои экрана восстанавливают пиксель за пикселем множество движущихся объектов. Каждый пиксель состоит из трех субпикселей — красного, зеленого и синего. Эти основные цвета вместе могут создать любой другой цвет. Но для этого субпикселям нужен свет. За экраном три диода генерируют свет, который отражается корпусом, преобразуется благодаря фильтру до того, как он попадает на экран. Каждый субпиксель контролируется электродами. Благодаря контролю электрического тока в электродах мы можем контролировать, какие жидкие кристаллы не будут пропускать энергию, а какие дадут свету пройти через них. Благодаря слиянию этих зеленых, красных и синих субпикселей на экране появляется образ. Для каждого MP3-плеера нужна пара наушников. Посредством магнита и медной спирали, закрепленной на мембране, наушники трансформируют электрические сигналы в звуковые волны. Эти высокотехнологичные компоненты впечатляют, но еще больше впечатляют то, как они работают вместе. Сам mp 3 player Под колесиком находятся три электрических цепи. Работа колесика заключается в том, чтобы соединять вместе эти цепи, одну с другой. Ток из печатной схемной платы идет через соединитель, а затем попадает в одну из трех электрических цепей. Входящий ток анализируется интегральной схемой. Система разработана так, что когда колесо поворачивается, всегда и соединитель одной цепи — один, другой для цепи — 2 или 3. А одна цепь всегда остается не в контакте с соединителем. Не всегда одни и те же соединители имеют контакт с теми же цепями, но всегда есть соединения между первой и второй или первой и третьей, альтернативные соединения во время прокрутки колеса. Соединения могут быть 1 и 2, потом 1 и 3, с повторяющимся ходом 1 и 2, потом 1 и 3. Если последовательность 1-2, 1-3, 1-2, 1-3, 1-2, 1-3, интегральные схемы прокручивают экран в одну сторону. Но если последовательность 1-3, 1-2, 1-3, 1-2, 1-3, 1-2, то экран крутится в другую сторону. Чем быстрее поворачивает колесо, тем быстрее идет последовательное соединение, тем быстрее идет прокрутка. Эти черные коробочки в печатной схемной плате — микропроцессоры. В них содержатся тысячи электронных микроцепей. Информация, идущая по этим цепям, серии налей единиц, называемая битами. Например, нажав на панель управления, чтобы выбрать определенную песню, вы образуете поток единицы налей. Последовательность цифр поступает в микропроцессор, который анализирует и обрабатывает ее. Затем выходят другие последовательности, например, инструкции или же информация о песне флэш памяти А еще одна последовательность создает подтверждающее сообщение, появляющееся на экране. И музыка играет. mp 3 Player сжимает музыку и технологию. Электронное, оптическое, акустическое чудо, которое позволяет музыке играть где угодно.